Натягиваем струны. Вот выставили лазер на ноль. Вот по этой линии будет идти струна. Вот. Сейчас сверлим отверстие на 12. Прям по линии можно сверлить. С одной стороны идем в другую сторону там хотим вот в вот этот <плодисмент> дюбель. Чуть-чуть подкрутим просто, чтобы была возможность потом натягивать струну. Так, продеваем струну просверленное заранее отверстие, и скручиваем так, чтобы вверх вся основная длина у нас пошла сверху болта. То есть это нам даст некоторое расстояние регулировки высоты. То есть вот так вот, чтобы было. Все. Пытаемся вручную натянуть, сколько можем, и вставляем с другой стороны стены. Натягиваем. Натягиваем рожковым ключом, чтобы Руку она мне мешала. Все можно регулировать. То натянули с одной стороны. Вот смотрим, как луч можно ловить. Здесь пока что по лучу. Идем на другую сторону. С другой стороны все точно так же. Еще натягиваем. И ловим. Натянули струну вот. Видно Как струна Блестит на уровне Струна обычная миллиметровая из чернины то есть особо здесь не выделываемся просто обычная проволока дальше этапом идет накладывание под струну раствор дорожку раствора просто такой же раствор как под стяжку который для стяжки вот так вот оставлять он чуть даст сладкую. и завтра перед тем как тонуть можно будет чуть-чуть его подрезать О, здесь сетка еще сварная стоит. Так что проложиваем. Вот заливаем уже по маякам. Стяжечку. Все как по обычным маякам. Только здесь струны. Конечно, металлические профиля, скорее всего, будут лучше, легче, но под них все равно нужно будет накидывать дорожки, чтобы приклеить что на такую высоту, на такую толщину стяжки, не приклеить будет их просто ровно. Нужно будет заливать такие же дорожки, <coughs> а потом уже сверху приклеивать маяки. Тоже на следующий день получается. А здесь мы сделали вот это за полдня. После обеда начали и сделали. То есть, по сути, и плоскость ровная. То есть все маяки в плоскость. Потому что мало точек. С металлическими профилями, конечно, могут быть перепады. <coughs> Нужно длинное правило все выравнивать вытягивать высматривать по несколько раз здесь натянул подкинул дорожки и все можно тянуть конечно не так эстетично смотрится что здесь вот такие вот неровности но ну, здесь будет под плитку поэтому все будет нормально Так, готовим болты под струны. Надо вот здесь вот просверлить отверстие. Ну, примерно под шляпкой. Точим болгарочкой. Вот так вот делаем, для того, чтобы потом было удобнее здесь сверлить. Сверлим. Вот отверстия готовы. Сзади чуть-чуть подровнял. Все. Это для того, чтобы струна... Можно ее даже тут не завязывать, просто вот так вот задеть. И чтобы вот так вот по шляпке прошла. Потому что потом, когда будем крутить в стене, чтобы можно было регулировать по высоте. Регулировка будет здесь около полтора сантиметра от верха до самого низа, даже может быть два сантиметра. Вот, все. То есть, в принципе, здесь не вылезет. Но можно, конечно, сделать еще один оборот. Все остальное главное, чтобы по этой шляпки прошло. Так вот готовим болты, которые в стену потом будут заходить через дюбель. Через вот такой вот дюбель загоняется в стену и здесь уже ключом на 13 крутим, натягиваем.